Перейдем на новую версию сайта new.faberlic.com. Мы перешли на новый сайт. В левом верхнем углу страницы срабатывает автоматическое определение вашего местоположения. Внизу расположены подсказки, которые помогут разобраться с навигацией по сайту. Чтобы убрать подсказки, необходимо нажать красный крестик. Так выглядит главная страница. Здесь можно посмотреть все новинки, товары по акции и лидеры продаж. Для того, чтобы пролистать товары, необходимо воспользоваться прокруткой. Также на сайте появилась новая опция «Отзыв о сайте». Вы можете оставить свое мнение о новом сайте на любой стадии формирования заказа. Баннер внизу страницы кликабельный, с него можно добавлять любой товар в корзину. Выберем что-нибудь из косметики. Справа есть кнопка фильтра, которая не исчезает при прокрутке страницы. Воспользуемся ей. Найдем увлажняющий крем. Теперь мы можем увидеть все товары, которые попадают под эту категорию. Нажимаю на кнопку «Купить» и товар попадает в корзину. Теперь выберем что-нибудь из одежды. Пролистываем страницу вниз, чтобы увидеть все товары. В левом углу экрана выбираем одежду для женщин. Находим подходящую модель. Мы можем выбрать размер, не заходя в карточку товара. Однако, если нам нужно описание модели, то переходим в сам товар. На карточке товара показан полный размерный ряд. Показаны даже те размеры, которых сейчас нет наличия. Если вы не уверены в какой у вас размер, то можно нажать на кнопку «Подобрать размер». Там выводятся свои параметры и программа автоматически определяет ваш размер. После добавляем нужный размер в корзину, также в карточке товара мы можем посмотреть подробное описание товара и отзывы других покупателей. После того как мы выбрали все интересующие нас товары, мы можем перейти в корзину. Над некоторыми товарами в поиске можно увидеть значок стрелочки. Это показано, возможно ли вернуть товар. В самой корзине количество товаров мы можем изменить, нажав на плюс или минус. Или можно просто вывести в нужное количество. Цена в корзине автоматически пересчитается с учетом изменений. Далее мы воспользуемся акциями для нашей корзины. Нажмем на выгодные предложения. Здесь мы увидим все акции, доступные для нашей корзины. Нажимаем на выбрать товар и выбираем товары по акции. Далее нажимаем на применить. После того, как мы взяли все интересующие нас товары, выбираем способ получения. У нас есть сохраненные точки доставки, или мы можем добавить новую точку доставки. Для этого нажимаем на «Добавить точку». Вбиваем все данные в всплывающем окне. Нажимаем кнопку «Далее». Посмотреть интересующий нас пункт выдачи можно двумя способами – списком или на карте. После того, как мы выбрали нужный нам пункт выдачи, нажимаем кнопку «Сохранить» и «Применить» один раз. Далее нажимаем на «Продолжить». Для того, чтобы редактировать заказ, нажимаем на кнопку «Редактировать заказ» «Продолжить» Теперь мы можем отредактировать свой заказ, добавить тот или иной товар Можем поменять способ доставки товара В корзине наверху расположен поиск, и мы воспользуемся для добавления товаров по наименованиям или артикулам, добавляем нужные нам товары. После того, как мы внесли все изменения, мы можем оплатить товар. Теперь на сайте предусмотрен вариант онлайн-оплаты. То есть вы можете оплатить свой заказ с карты, не кладя деньги на счет.